Всем привет! С вами Ксю! И сегодня я вам расскажу, как можно поприкалываться с пользой. У меня появилась новая книга «Уничтожь меня!» И мне безумно захотелось ее уничтожить как-нибудь интересно. Поэтому сегодня я развлекаюсь с книгой «Уничтожь меня!» Просто ванильно-приторно раскрасить эту книгу. Мне неинтересно, ведь она создана не для хранения, а для уничтожения. Поэтому никаких особых идей по ее украшению не будет. Ну что, книга готова? Я тебя уничтожу. Первое задание, которое я решила выполнить, это сломать корешок. Оказалось не так просто. Я пыталась руками, но моих сил не хватило, а в тоже не получилось. Корешок только перегнулся считать, что задание частично выполнено. А то от книги для следующих заданий ничего не останется. Дальше я подумала, что стоит указать, кому принадлежит эта книга. Поэтому взяла фломастеры и написала несколько раз свое имя разными способами. Что-то не получается. Ну и пусть. Я же уничтожаю книгу. Кстати. Мне теперь можно отправить настоящее письмо, и я обязательно его прочитаю. Адрес, по которому можно отправить письмо, я решила написать в книге. Он будет указан в описании этого видео. Стань сюда и вытри ноги, прыгни сверху. Стала и вытерла, и даже прыгнула. Но мне кажется, страничка испачкалась слабо. Попробую по-другому. Немного намочу землю, чтобы можно было испачкать обувь. Вот теперь интереснее, ведь следы получились четкие и грязные. И неприятно. Но книга же сама просит уничтожь меня. Пожую страницу, а вот и пожую. Правда неудобно жевать этот большой лист. Но его же не есть надо, а просто немного пожевать. Нарисую что-нибудь, используя в качестве кисти локон. Попробую. Возьму фиолетовую краску и нарисую одно прикольное животное или рыбу. Наверное, морской конек это все-таки рыба. И он очень даже стал получаться. Но я захотела, чтобы их стало два и закрыла книгу, чтобы рисунок отпечатался. Все размазывалось. Вот такая я растяпа. Прилепи что-нибудь липкое. приклеи на эту страничку. Вкусную, воздушную, липкую, сладкую, вату. Не всю, конечно, только кусочек. Вот так. Останется на память, если от книги хоть что-то останется. Ладно, продолжим уничтожение. По три страницы грязную машину. За протирание чужих машин можно и по голове получить, поэтому лучше свою. Но моя машина оказалась не очень грязная. А вот колеса точно никогда чистыми не бывают. Немного потереть страничкой и готово. А теперь я сделаю два задания одновременно. Привяжи ниточку к корешку блокнота и раскрути блокнот. Привяжи нитку и пройдись по парку. Это будет забавно. У меня наконец появилась собака. Собака блокнот, зато оригинально. Советую попробовать такой способ развлечения. В окно быстро из новенького превратился старый потрепанный. Раньше левой рукой писать и рисовать я не пробовала. Оказывается, это трудно. Держать ручку неудобно, а линии совсем не получаются ровными. И поэтому даже простой рисунок выходит корявым. Писать нормально тоже не получается. Но прикольно. Рисовать и писать, держа ручку во рту, тоже неудобно. Выходит странно и только отдаленно похоже на задуманное. А ведь я видела в интернете картины художника, у которого нет рук. И они были очень красивыми. Вот это мастерство! А у меня получилось то, что получилось. Нормально для блокнота, который нужно уничтожить. Еще одно художественное задание. Попросить прохожих что-нибудь нарисовать. Здравствуйте, нарисуйте, пожалуйста, что-нибудь в моем блокноте. Не все захотели рисовать, но некоторые все-таки не отказались. И оставили мне на память свои прикольные рисунки. Самое странное, что те, на кого думают, что согласятся, отказываются. А кто выглядит неприступно, соглашаются. Больше всего люди рисуют человечков. Интересно, что это значит по психологии? Конечно, самым полным уничтожением блокнота было выжигание, но мне его стало жаль. Тем более, там еще есть несколько очень интересных заданий. Я здорово повез Ставьте лайк, если вам понравился такой блокнот, пишите в комментариях, что еще интересного можно сделать с этим блокнотом и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!